И всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда я Thresh Free Fire. И на этом видеоролике я покажу настройки и мантии и расскажу, как настроить Free Fire на свой телефон или на свой ПК. И мы погнали! Подписывайтесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях название своего телефона. Я обязательно в следующем видеоролике настрою его. Да, если наберется нормально, если наберется ну, хороший актив, будет 100 лайков наберем, будет прокачка подписчика на тысячу алмазов. условия простые, просто написать комментарий и подписаться на канал, поставить лайк, обязательно подписывайтесь с колокольчиком, ну ладно, и Маджи такой ютубер у него тысяч подписчиков я у него через вк купил настройки ну давайте идем проверить я уже проверил в другом видео можете посмотреть купил настройки и мать через если наберется 100 лайков я обещал по вы уже почти набрали 5555 подписчиков Спасибо, вам огромное за подписку, и за лайки. Ну, с АВМ они кайдут, давайте сменим узел. Тут не летит. Я уже не привык настройки с ума сражаться. А я дима я поп просто я эти настройки для смс и можно на не тоже но для пистолетов не будет вообще летит я играл вчера Титла просто вообще летит. Это ноль нужно сделать. Сейчас подлечить. Я чуть настрою. Что у него не летит. Если у вас тоже не летит, напишите в комментариях. Е просто.. Нормально. Не За 300 рублей эти настройки вообще не ну, Но он сказал, я 353 рублей скинул ему, ну, но ну, можно скинуть кого-то. Охренеть просто. Все в голову летит. Все в голову. Давайте с Тарабаши попробуем. Давай, бери Тарабаши, бери, бери. Ну зачем Бизона забрал? Трабаш бери, хотя бы вот этот М10-14 хотя бы Ну ладно, сейчас быстренько его убьем После этого с торопаши попробуем нет? Давайте с прицела попробуем С прицелом нормально Ну с прицелами нет, нет, Давайте заново попробуем Слушай, что, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, я слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, просто я без каких-то читов я просто нормальный просто вообще все ну ладно, еще раз, еще два раунда осталось, а то Если вам скучно, ну можете перерискать. Если вам не интересно, то есть, настройки, настройки, настройки. Если наберется 20 лайков, я выложу настройки, Чема все в голову, нас был настроить настройки на рейд просто все в голову. кто Давайте сделаем трейс лайк. Все один один Давайте 30 лайков наберем и ещё у нас будет что-то э... ну, как дать в голову, как правильно Я просто вот так стреляю, а он выходит и зажимает. Ну давайте еще один раунд уже вы, наверное, <плевые> уже <смотри>. можете перевесить. <плевые> да. Ну в конце будет просто топ. -то. Все, настройте. Да. Так где крюса? Как так-то я же ему дал ко. И мальчик сразу скажу, может отчить, если ты смотришь все это видео, залетит рекомендации, то so, имате, если ты здесь или какой-то ютубер. Ну у тебя настройки Или кто-то смотрит, на или какой-то вы все ютубе топ просто они стараются для нас сделать хороший контент чтобы мы побольше играли в файл он сейчас выйдет еще зажмет просто он сейчас меня в полгода просто хренее, просто... я даже не тяну, вообще кнопку не трогаю ну, как кнопку, мышь не трогаю, вообще, просто вот так, чуть-чуть видно, оно там... Она... ну, ну, ладно, вы видели, как идти давайте Посмотрим теперь оттенок, вот движок, находим движок, производительность, если произ... производительность у вас, выбрать другие, делайте, если у вас мало, здесь, если у вас здесь 6, то ставьте 3, если у вас здесь, если у вас здесь 4, ставьте 2, если у вас 12 или 16, разделите на 2, 12 на 2, 6 будет. Если у вас 16, ставим здесь неодробно, КПУ. ставим здесь. 16, 8, 8, 6. Если у вас 16, да? Озон, на бе 18000 вы можете ставить 8000 если у вас мало здесь если у вас 4000 вот здесь 4096 то ставим на средний вы можете ставить как угодно здесь ставим но это не нужно, тебя нужно 320 поставить. Ну давайте параметры, параметры, сайт Здесь ничего не нужно. Просто вот смотрите, как можете останавливать и можете свои ну, пока настроить. Вот здесь создать персональный профиль ASUS производительность ASUS бренд Asus, номер материи Asus Z01. QD. Игровые настройки здесь не нужно Вот здесь, вот сюда заходим и вот здесь нужно настраивать. Здесь. Вот здесь, смотрите, вот здесь вот такая маленькая вот настройки, вот здесь нажимайте. Если у вас чувствительность мыши Y, но это настройки на 5 тоже пойдет так что можете, если у вас на 5 плюс то представьте вот такие настройки 79 24 586 и включить выключить это как вам угодно если я поставлю на то когда я нажимаю на на он включается, если еще раз нажимаю на Н, он выключится. Но это приостановить. Если нажимаю на Alt, то он выходит и сразу... Если я удерживаю Alt, вот я Alt поставил, Alt. Если я удерживаю Alt, ну это для вот так сейчас сохранить. Если я вот так нажимаю вот Alt, а у меня еще другая кнопка вот так вот. Если я нажимаю вот на Alt, он выходит, если я отпускаю, он вот, ну, исчезает. Ну, не упадает, исчезает. Вот это не нужно, если хотите, поставьте на любую. Корректировка, корректировка, пристежка, ставим 16 450 ну и мать и дал мне 70 здесь 74 но это ненормально лучше ставьте 16 450 но у вас будет стоять так же ускорение, ускорение мыши палс ставим палс чувствительность кеймпада 8 если у вас не летит ты летишь ну все. Вот эту кнопку нужно поставить как можно ниже. Ниже. Я, ну если вот сюда или вот сюда, или вот сюда поставьте, то у вас не будет лететь. Но если ниже будет, то у вас нормально. Ну, получше будет лететь. Сохранить все вот здесь ничего интересного настройки общая чувствительность вот здесь обзор калиматом 0 2x прицел 100 4x прицел но это не нужно так что можете поставить на сильно 0 и здесь ничего не нужно Автоспорт, дисплей, океан, но ну, самый высокий. Я все вот самый высокий поставил. И настройки худ. Вот здесь кнопку огня 11% и прозрачность 10%. И здесь проц... прозрачность 10, 30%, но это не нужно. Это тоже не нужно. И вот такой джойстик. мы значит 10 и размер тоже 10. На минимум поставьте. Если у вас телефон, пацаны, все ставим на 0 и DPI 492 нет. Если у вас телефона, все ставите на 100, все. И скорость указателя на 100. И задерживание на 0, который содержит такой пункт может это не и DPI ставим на 499 492 вот такая смотрите 492 теперь. и все на 100 на 100 вот здесь все на 100 ну ладно все я надеюсь помог и теперь нужно настроить и можете зайти Проверку у меня там скажем, идет... Это... Проверка на эту книгу. Вы можете пройти на него. Проверку. Ну, все. И всем спасибо за просмотр данного видео. Поставим лайк. Поставим лайки и напиши любой креативный комментарий, если не схож. И если вы написали креативные комментарии, вы можете выиграть тысячи алмазов, если будет 2000-2000 просмотров на этом видео. Ну ладно, всем спасибо за просмотр и всем пока. Не забудьте подписаться поставить лайк и написать креативный комментарий. ну все, надеюсь, вам помог. если да, то подписывайтесь и всем пока.